Я так часто бросал испытующий взор. Начало всегда самое трудное. До него не просто добраться – начало строки, мысли, биографии. Это уже после, можно сказать, о величии или гениальности каждого шага и жеста, о пророческом содержании мыслей и авторских произведений. Следствия не выдуманы, известны и явлены воочию. Стихи, искусства, факты личной жизни первоначало скрыто за этой роскошной дымкой знания обо всем. Однако достаточно задаться вопросом, какая память остается о человеке или кому принадлежит то самое Я, что в каждом заявляет о себе, чтобы множественность мнений уничтожила самую суть. Суть в несомненности первоначала, в несомненности бытия с нами или без нас. Тот момент, когда мы вдруг были освещены пониманием, предполагает некоторую благодарность с нашей стороны, как плохо не чувствовали бы мы себя посреди мира, осязаемая несправедливость которого набила оскомину. Благо Благопонимание, которое можно дарить друг другу, вот бытие подлинное и не рациональным сомнением. Что есть поэт, его чувства и мысли? Какие неявленные силы предопределяют его судьбу? И что есть в человеке прозаическом от поэта, ведь не из одних только насущных потребностей состоит его жизнь? Не забывая, ради чего все это, мир с его маскарадами днем и карнавалами ночью? Душа о которой велено немало заботиться, Голгофа, о которой можно и не заботиться вовсе, ибо не применится стояться по долженствованию. мы вынуждены постоянно возвращаться к началу. СОВРЕМЕННОСТЬ Я закрыл Илиаду и сел у окна. На губах трепетало последнее слово что-то ярко светило, фонарь или луна, И медлительно двигалась тень часового. Я так часто бросал испытующий взор И так много встречал отвечающих взоров Одиссеев во мгле пароходных контор, Агамемнонов между трактирных маркеров. Так в далекой Сибири, где плачет пурга,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 1911 Испытующий взор встречает одиссеев во могли пароходных контор, агамемлонов между трактирных маркёров. Русский модернист Валерий Брюсов обратил внимание на стихи талантливого гимназиста. Позднее он нашел разумное обоснование своей интуиции. «Гумилёв принадлежит к числу писателей, вырабатывающихся медленно, а потому встающих высоко» Конец цитаты. Его протяжение просто вырабатывался в стихосложении. Он воскрешал древний смысл слов и вещей и оживлял те самые формы, которые, казалось, были изрядно выработаны историей. Поэзия была дорога ему во всей своей материальной прелести. Он утверждал, что прекрасное стихотворение входит в его сознание как непреложный факт, меняет его, определяет его чувства и поступки. Происходит чудо. Душа исполняется чувством и облагораживается людская порода. Такой читатель есть, я по крайней мере видел одного, и я думаю, если бы не человеческое упрямство и нерадивость, многие могли бы стать такими. Николай Кумилёв Давным-давно воплощенная в слове мысль породила мир, и ему с тех пор суждено долго возвращаться к поэзии, удивительному смыслоносному своему началу. Человек не исключение. Поэзия возделывает узорный сад бесконечно разбегающихся словесных троп, тропов, тропинок, и размерность слов и целостность бытия как с детских лет усвоенная общность звуков, как смысл, говорит его языком. Слово вещи, стих ⁇ это оправа тайны, инструмент познания, проникающий в самую суть объективного мира вещей и переживаний, инструмент понимания. В Древней Греции колыбели западной мысли, такое проникновение в смысловую взаимосвязь космического мироустройства почиталось наряду с умением поддержать беседу и вести диалог. А ведь диалектика – это тоже искусство, известное нам под своим именем, но обросшее столькими наговорами, что позднее утратило первоначальный смысл и значение. ФОРМА Эйдас, ИДЕЯ Диалектик тот, кто берет основание, смысл сущности каждого предмета. Алексей Федорович Шелосев, Античный Космос и Современная Наука. Гумилев диалектик, идеалист. Он верит в незримую суть сотворенного мира, ума зрит. Одних он удивляет одному ему понятной идеологией. Упрекали его в позерстве, в чудачестве, А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет. Любовь, смерть и стихи. В шестнадцать лет мы знаем, что это прекраснее всего на свете. Потом забываем. Дела, делишки, мелочи повседневной жизни Убивают романтические фантазии. Забываем, но он не забыл, не забывал всю жизнь. Галербах из воспоминаний о Гумиле. Другие убеждены, что музу и вдохновение Гумилев заставляет приходить по часам. Но диалектик ума зрит и раскрывает то, что стоит за словом, что умещает в себе числа и прописывает библейские истины. Слово Вонный и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда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 и как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова. 1919. В 1955 году американский писатель Роберт Пен Уоррен в статье Знание и образ человека провозгласил Поэзия. То есть литература как мера творческого воображения есть знание. Это утверждение – одно из самых спорных, какие можно вообразить. Уоррен применил к высшей, по его мнению, цели всякого знания – созданию идеального образа самого себя. Человек создает благодаря знанию этот идеальный образ своего будущего предназначения, лик, с которого он не сводит глаз. Конец цитаты. Знание формы, а именно это знание подразумевает Ооррен, создает модель опыта, преобразованного до порядка и согласованности. Картину танца на проволоке высоко над бездной. Обладая таким знанием, человек осмысливает опыт с помощью воображения. А форма есть плавное воспарение души. Именно она создает для человека его собственный образ, так как раскрывает ему характер опыта, модель его внутренней жизни, ход судьбы, тот жребий, который его ждет. Конец цитаты. Золотой иконописью можно назвать тот идеальный образ, который между небом и землей искусство аккуратно выписывает на скрижалях формы. Что же такое форма? Я имею в виду, поясняет Уоррен, органическую связь между всеми элементами произведения, включая элементы реального мира со всеми тревогами действительности, тревогами не проигнорированными, но преображенными, подобно тому, как Кинтарета мы знаем, преобразил уличных ныряльщиков венецианских каналов в ангелов на своих полотнах. Знание и образ человека. Поэзия и искусство – литература, как мера творческого воображения, не безделушка на досуге, не заумное украшение жизни, но непреложный факт существования самого человека. В муках самокритики человек может создать идеал совершенства, а идеал совершенства предполагает всеобщее слияние в нем. В муках отчужденности человек может обрести смелость и ясность ума, чтобы принять трагический паф от жизни. И как только он поймет, что трагический опыт универсален и является следствием того, какое место занимает человек в природе, он, возможно, вернется к единению с людьми и природой. Роберт Пен Знание и образ человека. Естество Я не печалюсь, что с природы Покров ее скрывавший снят, Что древний лес седые воды Не кроют фавнов и наяд. Не человеческою речью Гудят пустынные ветра, И не усталость человечью Нам возвещают вечера. Нет, в этих медленных, инертных,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 вдруг дрогнул на своей оси. 1919 Форма и есть мысль – идеальное и неуловимое начало сознания, сознание мира, с которым мы когда-либо имели дело в течение памятной нам жизни. Мир открыт мысли, между тем и другим нет границы. И наш дух стремится проникнуть в его скрытый смысл. В этом проникновении степень человечности, любого действа и гении злодейства, две вещи несовместные. Именно это репликой Моцарта из маленьких трагедий, сказал Александр Сергеевич Пушкин Произведение искусства это произведение, не оторванное от мира, но возникающее как результат глубокого проникновения духа в мир. Роберт Пенуэрен знания и образ человека. Что же заставляет дух проникать все дальше? И не связан ли этот вопрос с тем, каким образом существуют литературные произведения? Ведь не на полотнах же они, не на бумаге, а в диалоге со своим собеседником. Задолго до американского писателя в начале XX века Николай Степанович Гумилев своими литературно-критическими работами, в частности, и своим творчеством в целом, приблизил нас к пониманию того, что заставляет мысль притворяться в слово, и каким образом слово преображает мир. Он связал два вопроса и получил один ответ. все дело в поэзии, божественном откровении, мысли, из которой возникает новая мысль. Поэзия не иссякла и не растрачена. Мир вещей и мир человека служат ей лоном. Надо только уметь слушать и слышать, чтобы жизнь радовала непрерывным творческим становлением, как видел ее Анри Бергсон. Щедро делясь стихотворным опытом, мастер словесного святого ремесла открывал тайны слова, ту долю рефлексии, что присуще любому поэту, но далеко не всегда просится на бумагу. Знаменательна, личность Гумилева. Большой поэт, отмечал он, имеет много граней жизни и внутри, и снаружи, много оттенков света и даже тьмы внутри. Разведующий и понимающий всю сложность настоящего интеллекта может оспаривать это? Николай Гумилев письма о русской поэзии. Оспаривали много, оспаривают и сейчас право поэта быть самим собой, говорить языком сфинксов. Всемогущим и всеведующим ветхозаветным языком царя Соломона. Поэзия не угодна, ветреная подруга формы, не спросясь кондового слова закону, она сбрасывает оковы с души и освобождает мелодию. Сонет Я верно болен. На сердце туман, Не скучно все. И люди, и рассказы, не снятся королевские алмазы И весь в крови широкий ятаган. Мне чудится, и это не обман, Мой предок был татарин Косоглазый, свирепый гун, Я овеянием заразы Через века дошедший Абуян. Молчу, томлюсь, И отступают стены, Вот океан весь в клочьях белой пены, Закатным солнцем залитый гранит. И город с голубыми куполами, С цветущими жасминными садами. Мы дрались там. Ах да, я был убит. 1912. В ночь на 3 апреля 1886 года в Кронштадте, в семье корабельного врача Степана Яковлевича Гумилева, Родился сын Николай. Это был третий ребенок в семье. Дочери Шурочки, как называли падчерицу Близкие, в то время шел семнадцатый год, а старшему сыну Дмитрию не было еще и двух. Через год, прослужив во флоте 26 лет и будучи награжденным двумя орденами Святого Станислава и орденом Святой Анны, Степан Яковлевич в чине статского советника вышел в отставку. Мать поэта Анна Ивановна была дочерью помещика Тверской губернии Ивана Львовича Львова, который в молодости был морским лейтенантом и принимал участие во взятии Варны в арной войне 1828-29 годов. Ее дед Лев Васильевич Львов воевал против Турции в 1785 1991 годах и штурмовал Очаков и Измаил. Другой дед по материнской линии, Яков Алексеевич Викторов, в 1805 году был тяжело ранен под Аустерлицем и, оправившись от ранения, прожил более ста лет. Анна Ивановна, всегда уравновешенная и обходительная, внимательно относилась к творческим опытам сына. Его детские стихи и рассказы, которые он сочинял с со нелетнего возраста, она бережно сохраняла в отдельной шкатулке, обвязанной бантиком. Она желала, чтобы вторым ребенком была девочка, поэтому еще до рождения малютки все белье приготовили в розовых тонах. В доме не принято было говорить о ранней смерти ее первенца дочери Зиночки. Ее вполне удовлетворяла скромная домашняя жизнь с ее повседневными заботами. Она любила заниматься изящными рукоделиями, слушая рассказы падчерицы. Но больше всего она увлекалась чтением романов. Это было ее страстью, для нее она забывала все на свете. Иногда, отыскивая что-нибудь в комоде, она натыкалась на старую газету или вырванный из какого-нибудь журнала лист. Она стоя на месте читала, забыв зачем пошла. Вспоминала дочь Шурочка. Александра Сверчкова записи о семье гумиллионов. Несмотря на суровый и раздражительный нрав мужа, Анна Ивановна уверяла всех и, наверное, саму себя, что была счастлива. При довольно прохладных отношениях с отцом дети были сильно привязаны к матери, они боготворили ее. Тихий и задумчивый Николай любил слушать сказки и повествования из священной истории. Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве, как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя, – признавался позднее поэт. Он тоже пытался творить чудеса. Дух воинов и первооткрывателей был его дух. Мать часто приводила детей в часовню, младшему нравилось зажигать перед иконой свечу. Он долго молился и не любил разговоров о вере. Добрый и щедрый избранник свободы был застенчив. По словам невестки поэта Анны Андреевны Гумилевой Фрейнганг, в детстве и ранней юности он избегал общества товарищей, предпочитал играть с братом в военные игры и индейцев. В играх он стремился властвовать, всегда выбирал себе роль вождя. Старший брат более покладистого характера, и не протестовал, но предсказывал, что не все ему будут так подчиняться, на что Коля отвечал – А я упорный, я заставлю. Анна Гумилёва Николай Степанович Гумилев. ПАМЯТЬ Только змеи сбрасывают кожи. Чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, Мы меняем души, не тела. Память! Ты рукой великанши Жизнь ведешь, как под устцы коня. Ты расскажешь мне о тех, Что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасивый, тонок, Полюбивший только сумрак рощ, Лист опавший, колдовской ребенок.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 Только змеи сбрасывают кожи, мы меняем души, не тела. 1920. В 1900 году по решению Степана Яковлевича семья переехала в Тифлис. Затем в 1903 вернулась в царское село, таким образом начав посещать нудную гимназию Гуревича в Петербурге. Юноша Гумилев продолжил свои занятия в первой и во второй тифлийских гимназиях среди пылких и диких кавказских приятелей, а закончил курс обучения в царско-сельской классической гимназии в 1906. Кавказ захватывает. Кавказ похищает. Пропасти и бездны, радостные сады и сумрачные рощи никому не предлагали легких путей. Откуда я пришел, не знаю, не знаю я, куда уйду, когда победно отблестаю в моем сверкающем саду. Негодование отца семейства, который как заправский офицер требовал соблюдения распорядка дня, вызывалось нарушением часов трапезы, когда сын, гуляя по окрестностям Тифлиса, опаздывал на обед. Одно из таких опозданий завершилось несколько неожиданно: сын с торжествующим видом Подал Степану Яковлевичу Тифлистский листок, в котором имя Николая Гумилева стояло подле сочиненного им стихотворения. Он был горд вступлением на литературное поприще. Я в лес бежал из городов, в пустыню от людей бежал. Теперь молиться я готов рыдать, как прежде не рыдал. Вот я один самим собой, Пора, пора мне отдохнуть. Свет беспощадный, свет слепой, Мой выел мозг, мне выжег грудь. Я грешник страшный, я злодей, Мне Бог бороться силы дал, Любил я правду и людей, Но растоптал свой идеал. Я мог бороться, но, как раб, Позорно струсив, отступил И, говоря, увы, я слаб, Свои стремления задавил. Я грешник страшный, я злодей, Прости, Господь, прости меня, Душе измученной моей, прости, Раскаянье ценя. Есть люди с пламенной душой, Есть люди с жаждаю добра, Ты им вручи свой стяг святой, Их манит и влечет борьба, Меня ж прости. 1902 Битва мыслей с небытием уже началась. Оградить себя не удастся. Это так же бесполезно, как сдерживать коней привередливых и так же недостойно, как задуть Божью свечу. Поэт ⁇ паладин мысли ⁇ Добрый дух или рыцарь, отстаивающий ее свободу, в мире старом, где мысль прикована к предметам, в мире бледном, где все только тень. И если поэзия оживляет мертвый язык и вызволяет смысл из пута обыденной речи, Паладин не бежит с поля битвы, Колесница огня несет его в небо, потому как пламенно творящий подвиг своей жизни есть поэт, и правдивое повествование А подлинно пройденном мистическом пути есть поэзия. Николай Гумилев. Письма о русской поэзии. Bring me my bow of burning gold. Bring me my arrows of desire. Bring me my spear, о, clouds unfold, bring me my chariot of fire. I will not cease from mental fight, nor shall my sword slip in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. Фрагмент из поэмы Милтон Уильяма Блейка. Перевод с английского Самуила Яковлевича Маршака. Где верный меч? Копье и щит, Где стрелы молнии для меня, Пусть туча грозная примчит мне колесницу из огня. Мой дух в борьбе не сокрушим, Незримый меч всегда со мной. Мы возведем Иерусалим в зеленой Англии, родной. Мысль рыцаря Уильяма Блейка вооружает русского конкистадора. Он желает быть одним из посвященных в тайны осиянного слова. Он знает, что поэты Конфуций и Магомед, Сократ и Ницше, он ведает о предстоящих испытаниях. И потому юноша с пламенной душой и жаждаю добра боится обессилить и отступить. Его кредо – не искать больного знания, зачем, откуда я иду, но, поняв воздушный небосклон, красотою исполнить свои пределы. Он верит, что ему все открыто в этом мире, и ночи тени, солнца свет, и в торжествующем эфире мерцание ласковых планет. Новый Иерусалим видится ему на полях родной страны. Краеугольный камень храма уже заложен. Что же, если юноша еще слаб? Что же, если он еще только под мастерье оруженосец? Путь наибольшего сопротивления ведет его к мастерству. Кредо, откуда я пришел, не знаю. Не знаю я, куда уйду, Когда победно отблистаю в моем сверкающем саду, Когда исполнюсь красотою, Когда наскучу лаской рос, Когда запросится к покою Душа, усталая от грез. Но я живу, как пляска теней, В предсмертный час больного дня Я полон тайною мгновений и красной чарою огня. Мне все открыто в этом мире, И ночи тень, и солнца свет, И в торжествующем эфире Мерцанье ласковых планет. Я не ищу больного знания, Зачем, откуда я иду. Я знаю, было там сверканье Звезды, лобзающей звезду. Я знаю, там звенело пенье Перед престолом красоты, Когда сплетались, как виденья, цветые и белые цветы. И жарким сердцем веря чуду, Поняв воздушный небосклон, В каких пределах я не буду, На все наброшу я свой сон. Всегда живой, всегда могучий, Влюбленный в чары красоты, И вспыхнет радуга созвучий Над царством вечной пустоты. 1903. В октябре 1906 года Николай Гумилев приезжает в Париж, чтобы по настоянию отца поступить в Сорбон. На протяжении двух лет он слушает лекции по французской литературе, но более всего занимается своим любимым делом пишет стихи. Молодой поэт ищет встречи с признанным мэтром изящной словесности Константином Бальмонтом. Приехав в Париж, я послал Бальмонту письмо, как его верный читатель а отчасти в прошедшем и ученик, прося позволения увидеться с ним, но ответа не получил, – сообщает он Брюсову. – У меня есть рекомендательное письмо к госпоже Гиппиус Мережковской. Но я не знаю ее адреса. Кроме того, я был бы в восторге увидеть Вячеслава Иванова и Макса Волошина, с которыми вы, наверное, знакомы. Но только не Бальмонта. Знаменитый поэт, который даже не считает нужным ответить начинающему поэту, сильно упал в моем мнении как человек. Николай Гумилев. Письма. Валерий Яковлевич Брюсов, взяв под свое покровительство царско-сельского романтика, дает любезный совет Андрею Белому, нередкому гостю в салоне художницы Кругликовой. Если вам можно, познакомьтесь с Николаем Степановичем Гумилевым, бульвар Сен-Жерман 68. Кажется, талантлив и, во всяком случае, молод. В письме Зинаиде Гиппиус Брюсов, между прочим, осведомляется, не приходил ли к ней его брат и юноша Гумилев? Первого не рекомендую, второго – да. В конце декабря 1906 года двадцатилетний юноша отваживается нанести визит Мережковским. Андрей Белый – непосторонний наблюдатель трагикомической сцены оскорбительного знакомства. Однажды сидели за чаем. Я – Гиппиус. Резкий звонок. Я – в переднюю дверь открыть. Бледный юноша с глазами гуся, Рот полуоткрыв, вздернув носик, В цилиндре. Шарк – в дверь. – Вам кого? – Вы? – дрожал с перепугу он. – Белый. – Да. – Вас? – он глазами тусклил. – Я узнал. – Вам кому? – К Мережковскому. С гордостью бросил он, с вызовом даже. Явилась тут Гиппиус. Стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул и тускло, немного гнусного сказал Гумилёв. – А вам что? Я, он мямлил, меня мне письмо дал вам, он спотыкался и силою вытолкнул. Брюсов. Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волнения. Что вы, поэт из весов? Это вышло совсем неумно. Боря, слышали? Тут я замялся, признаться не слышал. Позднее оказалось, что Брюсов стихи его принял и с ним в переписку вступил уже после того, как Москву я покинул. Шлеп, шлеп, шарки туфель, влетел Мережковский, в переднюю, выпучес. – Вы не по адресу, мы тут стихами не интересуемся. Дело пустое стихи. Почему? С твердой тупостью непонимания выпалил юноша в грязь не ударить. Ведь великолепно у вас самих сказано. И ударяясь в азарт, процитировал строчки, которые Мирешковскому того времени фига под нос. Этот дерзкий безусый безбрады молец начинал занимать. Вы напрасно. Возможности есть у вас. Он старался, попал таки. Гиппиус бросила, – Сами-то вы о чем пишете? Ну, о козлах, что ли? Мог бы ответить ей – о попугаях. Дразнила беднягу, который приглупо стоял перед нею, впервые попавший в весы, шел от чистого сердца по этом же, стриженной бобриком узкой головки, в волосиках русых, бесцветных, в едва шепелявящем голосе, кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога. Тут Гиппиус, взглядом меня, приглашая потешиться козлищем, посланным ей, показала ларнеткой на дверь. Уж дети супруг ее охнув. К чему эта Зина пустился отшлепывать туфлями в свой кабинет. Николаю Степановичу, вероятно, запомнился вечер тот, все же он поводы подал к насмешке. Ну как-то можно, усевшийся сонным таким судаком, равнодушно и мерно патетикой жарить. Казался неискренним, от а простодушия. Каюсь и я, в издевательство Гиппиус, внес свою лепту. Ну как не смеяться, когда он цитировал, мерно и важно, уж бездна оскалилась пастью. Сидел на диванчике, сжавший руками цилиндр, точно палка прямой, глядя в стену и соображая. Смеются над ним или нет, вдруг он сообразив подтянулся, цилиндр церемонно прижав, суховато простился и вышел, запомнив в годах эту встречу. Андрей Белый между двух революций. Сонет. Как конквистадор в панцире железном, Я вышел в путь и весело иду.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 Я с нею буду биться до конца, И, может быть, рукой у мертвеца Я лилию добуду голубую. 1905. Стихи «Лилия голубая» Не были пустым делом. Вера в свою звезду Под небом смутным и беззвездным, Бесплотным небом непесенного толка, придавала душе силы и побуждала к действию. Гиппиус тем временем, не мудрствуя, почитывала газеты. Накануне Первый мировой поэт заметит – уже давно русское общество разбилось на людей книги и людей газеты, не имевших между собой почти никаких точек соприкосновения. Первые жили в мире тысячелетних образов и идей, говорили мало зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею, любили как Данты, умирали как Сократы и, по мнению вторых, наверное, были похожи на барсуков. Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной пользовались только готовыми фразами или какими-то интимными словечками, слушая которые каждый непосвященный испытывал определенное чувство неловкости. Конец цитаты. Поэзия ⁇ вся память и понимание. Память и понимание новейших и тысячелетних образов и идей, которым не обойтись без этих образов. Именно так озаренное чувство мысль – это образ. И для читателя в потомстве образ – ключ к пониманию мысли. Разящий меч благостного завета разверзает тучи, чтобы сад ослепительных планет не отвернулся от лика земли. Высокое косноязычье огненной колесницы мчит поэта над оскаленной пастью настоящего хамства. Зинаида Николаевна Гиппиус тщательно улавливала конъюнктуру и не мучилась знанием оброненных слов. Проще глазеть на бриллиантин и думать о шляпке вдовицы, чем прислушиваться к сентенциям бледно-гнойного юноши. С газетным образом ее жизни связан еще один эпизод парижской биографии юноши Гумилёва. Прошло чуть более года. Мадемуазель Богданова, новая знакомая поэта из весов. Придумала отнести мое стихотворение Андрогин для отзыва Гиппиус, не говоря ни моего имени, ни моих литературных заслуг. Стихотворение понравилось, было возвращено с надписью ⁇ Очень хорошо ⁇ и даже Мерешковский отнесся к нему благосклонно. Мадмуазель Богданов расспрашивали об авторе и просили его привести, но, конечно, ей не удастся это сделать. Из письма. Валерию Яковлевичу Брюсову, 24 марта 1908 года. У мы видимо, что-то не в порядке было с памятью рукой великанши. Спустя 18 лет она припоминала лишь следующее: одно единственное стихотворение Гумилева мне принесла без подписи какая-то барышня в Париже. Гумилева тогда не знали. Имя лишь напомнило бы мне, может быть, каменную фигуру молодого монархиста, в подпирающих щеки в воротничках. Но подписанное или не подписанное, нельзя же и тут было не увидеть, что это стихотворение при его еще несовершенстве принадлежит поэту. Конец цитаты. А в 1906-м, после памятной встречи, Гиппиус отписывала Брюсову. «О, Валерий Яковлевич, какая ведьма сопряла вас с ним! Да видели ли вы его? Мы прямо пали!» Боря имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. «Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущий на Драгомиловское». Нюхает эфир, Фирс, похватился, и говорит, что он один может изменить мир. До меня были попытки быть, да Христос, но неудачны. После того, как он надел цилиндр и удалился, я нашла номер весов с его стихами, желая хоть гениальности его строк оправдать ваше влечение, и не могла. Неоспоримая дрянь. Даже теперь, когда так легко и многие пишут стихи, выдающаяся дрянь. Чем, о, чем он вас пленил! Конец цитаты Оставим на совести Зинаиды Николаевны и Бориса Николаевича, он же Андрей Белый, разногласия, кто из них разбит был параличом, а кто имел силы издеваться над двадцатилетним поэтом. Испытующий взор позволяет видеть поэта среди тысяч других сочинителей. «Каторжное клеймо поэта жжет за версту» – Марина Цветаева. Не только рукописи, но и письма не горят. Очень бережно следует обходиться с молодыми героями, идущими по оленям. Быть может, они пожмут руку и пойдут вместе с нами, а, может быть, мы отправимся следом. Известен, Юркий и хлопотливый, будто бы сатирический, ответ Андрея Белого Валерию Яковлевичу Брюсову Познакомился с Гумилевым. Может быть, письма его интересны, но общий облик его Паныч ось Сосулька, и Сосулька глупая. Конец цитаты. Вместе с тем, желание юного поэта как можно скорее войти в число рыцарей и весов, журнала, в котором Брюсов опубликовал его стихи, породила оживленную переписку. «Я вам бесконечно благодарен, что вы не переменили своего мнения обо мне, как о человеке, и прислали мне такое письмо после отзыва госпожи Мережковской, наверное, очень недоброжелательного. И я надеюсь, что при нашем свидании, которое очень возможно, так как я думаю вернуться в Россию, я произведу на вас менее несимпатичное впечатление. В противном случае это было бы очень грустно, потому что тогда совсем окончились бы мои сношения с моими учителями в деле искусства. Николай Гумилев, письмо. Учителей не так много, а достойных и того меньше. Железный панцирь был действительно необходим хотя бы от стрел и ударов, неизбежно принимаемых на пути мысли, пути конквистаторов. Всё вышесказанное не может служить ни упреком, ни предостережением. Каждый поэт развивается по им самим созданным или, вернее, с ним родившимся законам, и торопливость здесь бывает прямо вредна. Вспомним, что глубокие реки всегда имеют медленное течение.